Добрый день! Показываю всю динамику выращивания хлорелы. На сегодняшний момент у меня выросла хлорелла, и я ее использую для своих целей. Каждый день, вернее, через день я беру вот такой половину такого бутыля для своих нужд. Ну, через день это можно полный. Такая динамика наращивания хлореллы получается. Ее обязательно нужно менять. То есть отбирать часть такой объем. И догружать. Вот у меня две метки. Это связано с тем, что нужно обновлять водичку в ней и питание. То есть она не может стоять. Это динамичная культура. ее нужно постоянно обновлять. Я, кроме того, она... Вот кормлю я только гумисолом. Я уже показывал. Вот такой колпачок. Вот эта крышечка. На один день. На сутки. Ну и немножко добавляю вот таких вот пыльцы с э, такого вот, сосны, такого растения. Весной я ее заготовил. Она питательная. И этого питания достаточно для того, чтобы гумисол вносит э, углерод, а эти пыльца вносят э, витамины, ну и другие микроэлементы как всему живому необходимо для нормального развития клеток полноценного тогда чувствуется их динамика роста температура в общем-то невысокая только днем она может быть больше 30 градусов утром водичка довольно прохладная но она чувствует себя прекрасно таким образом каждый день я Имею для своих нужд объем такой микроводорослей. Но если вы выращиваете, скажем, где-то э, там закрытые водоемы, то также нужно иметь рядом объем хлорелы и постоянно добавлять в ваш водоем. там Или рыбы, или растения, если выращиваются. Она будет очищать этот водоем. То есть, не нужно выращивать хлорелу в водоеме. Ее нужно выращивать рядом. И чем больше ваш скажем, водоемчик, тем больше нужно иметь желательную емкость рядом с ним. Тогда у вас будут постоянно живые клетки в водоеме. Она будет и там размножаться. Но для подстраховки нужно делать так. Возможно, бывает такое, что заводятся здесь комарики специально, которые кушают ее хлореллу. Ну, с этим надо бороться обычным образом. Процедить всю хлореллу тщательно через мелкое сито. И этого достаточно. Ну, и несколько раз, потому что могут попасть э э э личинки и так далее. Нельзя, э конечно, если мелкая сетка, но она все-таки препятствует воздухообмену. Не очень хорошо. Любое, если это широкая посудина, то так можно поступать, а вот узкая, высокая. Значит раз в день я ее полностью делаю круговорот этой водички вот таким вот образом. Так хлорелла живет. Никаких проблем. Ну, проще не бывает. Всем удачи!